Привет! Всем, кому нужны деньги, кто устал бороться, кому надоела вся эта безденежная фигня, все эти размусоливания и разговоры про успех в сетевом маркетинге без видимых результатов, все эти тренинги, все эти презентации, все эти разговоры бесконечные, Вот я к обращаюсь к вам. В конечном итоге терять все равно нечего. У меня есть предложение конкретное. Провести эксперимент. Давайте проведем эксперимент. Вы сделаете то, что я вам говорю а потом здесь в комментариях напишите тот кто проделает это я уверен сто процентов уверен у вас будет у вас будет полнейший экстаз у вас в вас поселится вера вспыхнет надежда что вы тоже что-то можете на что-то способны что вы самое главное Почувствовали в себе силу и уверенность, и увидели свет в конце тоннеля. Я вас уверяю, сто процентов. Все ваши проблемы, все ваши безденежья, все ваши неудачи связаны с отсутствием работы. Треп, болтовня, подготовка, намерения, планы, но отсутствие работы все перечеркивает и зеро. С тенденцией в минус. Я помню историю одну прочитал в книжке. Там один герой пишет. Я здесь ее, наверное, много раз рассказывал эту историю. Один герой пишет, что он продавал недвижимость в риэлторском агентстве, и у него очень плохо шли дела. Был бы кризисный момент, все, все плохо, все валится из рук, никто ничего не покупает. И он был в страшной депрессухе. И он пришел в офис, и, значит, стал там нервничать, высказываться негативно, значит, и, и все такое прочее. Что вот все клиенты уроды, а его начальник говорит, о, так ты весь в депрессии слушай, давай я тебя сейчас буду лечить. Садись-ка ко мне в машину, поехали-ка, дорогой. И мы поехали, и он говорит, ну давай рассказывай. И я стал ему жаловаться, что все клиенты только и, и, и знают, что обещают, что они вот потенциальные клиенты. Они говорят, что вот мы купим, а потом у них покупают. Они вот только вот-вот все обманывают. Я звоню, они, они не хотят, у них у людей нет денег, у людей. Значит, море проблем, поэтому это бесперспективно. Продавать недвижимость это никто не может. Сегодня такой кризис, у людей есть долги, кредиты. Ну, короче, я ему плакался. И вообще мне не везет. И, и я вот такой секой, значит, и вот я жаловался ему. И мы едем в его красивой, дорогой машине. И я думаю, ну вот сейчас приедем. Он меня привезет в какой-нибудь бар, мы сядем. Выпьем по рюмашке Он меня пожалеет Войдет в мое положение, как-то мне полегчает И вот я так еду И вдруг он говорит, останавливает машину И говорит, выходи Я говорю, в каком-то? Выходи нахрен отсюда Я вышел Он мне возле машины Говорит, видишь вот этот дом? Видишь вот этот дом? Видишь? И вот по этой улице Вот по этой улице От этого дома и до офиса В каждый дом ты заходишь и спрашиваешь, не хотят ли они купить или продать недвижимость. И нет ли у них на примете кого-нибудь, кто хотел бы это сделать. В один дом, потом в другой, потом в третий, потом в четвертый, в пятый, в десятый, в двадцать пятый. И потом до офиса дойдешь, придешь ко мне в кабинет и доложишь, что ты сделал. Пошел вон! И хлопнул дверью и уехал. Если бы вы знали, как я его материл вслед ему. Я его проклинал и говорил, что он урод, козел и нехороший человек, что он не может пойти в полосу. Да, конечно, богатым людям, конечно, разве понять простого рядового риэлтора, да это что ж такое, да и короче говоря, я долгое время я плевался, матерился, страдал, рвал на себе рубаху, обливаясь слезами и соплями, но в конце концов делать нечего, я же наемный работник, и я пошел. Через три часа? Выполняя его приказания, я явился в офис с гордо расправленной грудью, с блеском в глазах, полный энтузиазма, огня внутреннего, желание жить, работать с надеждой, с верой в успех, потому что... В каждом доме, в который я заходил, я встречался с людьми, я разговаривал с ними о том, что он мне сказал. Хотите ли вы продать недвижимость? Нет. Хотите ли вы купить недвижимость? Нет. Кого вы знаете, кто хотел из ваших знакомых, кто хотел бы это сделать? Завязывался какой-то разговор, я получал рекомендации, я брал телефоны, и я понял, что людям это надо, что они просто... Просто просто им не с кем об этом разговаривать, я к никому не приходил, ни, ни, ни, ни с кем не общался. В результате я зарядился, я понял, у меня был список потенциальных клиентов, у меня появились реальные предпосылки к сделке, к деньгам. И я понял, что вся моя проблема сидела, состояла в том, что я сидел на заднице и молчал, набрав в рот воды, перемусоливая, пережевывая. Свое несчастье, свою неудачу, свое, свое, свое плохое настроение и так далее, и так далее, и так далее. Вся сила в действии. Бессилие наоборот. Неудача в бездействии. Проблемы, долги, все это того, что мы молчим. Я предлагаю вам провести эксперимент. В следующем ролике, прямо в следующем, я вам скажу, что конкретно надо сделать. Если кто-нибудь из вас, кто готов поучаствовать в недельном эксперименте, всего лишь одну неделю, всего лишь семь дней, 7 дней, которые могут перевернуть вашу жизнь, семь дней, всего лишь навсего, 1, два, три, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, всего лишь семь дней и они перевернут вашу жизнь. Если вы готовы, напишите в комментариях, и я напишу, запишу второй ролик, в котором, в котором точно скажу, что вам надо сделать, чтобы вам прорваться. Как тот начальник из машины, вас выставлю и скажу, что надо сделать, чтобы у вас через три часа, через четыре, через пять, через полчаса уже появился огонь, вера, надежда, и все вспыхнуло и началось. Я желаю вам удачи. Пишите.